всем привет дорогие друзья и с вами как обычно вуди добро пожаловать на обзор под номером 271 если я не ошибаюсь а я не ошибся демок не очень много поэтому я взял этот обзор <laughs> да нет конечно просто решил что может быть пора возвращаться в это дело все видим мы уточку видим что это стрейф и давайте сменим физику на ACP и посмотрим карту. One frag left. Mm -hmm. Сразу нам говорят, что один фраг. Здесь у нас слик. А наверху. Ничего. То есть тут kill. Все. Окей. Okay. Здесь у нас слик. Можем разогнаться. Утошка. Карта очень странная. Здесь, наверное, тоже слик. И по центру слик. И здесь можно прыгнуть. И нас отталкивает наверх. И здесь тоже слик. И куда лететь? Непонятно. Наверное, какие-то дырочки. Давайте еще раз. Я эту карту не играл вообще. Подозреваю, что нужно использовать вот эту рампу. И каким-то образом забираться сразу наверх. Учитывая, что там еще слик, Которую можно очень эффективно использовать. Ага, Kill. То есть мне дали фраг. А, и мне, наверное, надо вернуться на старт и здесь подняться наверх, да? Как-то так. Давайте снап включу. Ну текстуры прикольные. Вот эти рамочки у текстур, как в БАК-100. Если их, конечно, будет видно на обзоре. Дали нам батлсьют. Да, вот мы тут как раз прям так вот летим здесь нас пропустило здесь нас кидает еще какое-то важное сообщение Угу. таким вот образом мы не финишируем окей я понял. Эта карта недружелюбна. Хотя это было с самого начала понятно. Так, еще раз. Ой, не туда. Нам надо вниз. Наверное, где-то, учитывая, что это делал Илюша ФРСх, я думаю, что можно предположить, что здесь есть какая-то среза. Которая позволяет миновать все. вот эти бесполезные повороты. Так, давайте разгоним. Нет, не разгонимся. Угу. Да, я уже старый. Чё, ч пристали сразу? Я не играл в дефраг тысячу лет, десять тысяч лет не играл в дефраг. Все. Сейчас пройдем. Ну серьезно. Это уже некрасиво со стороны маппера, чтобы пенсионеры напрягались можно по верхним наверняка пройтись а тут зелененькое да? то есть можно в эту сторону вылететь но я не буду этого делать потому что подозреваю что опять что-то пойдет не так так с одним фрагом нас пропускает Ага, и можно вылететь, то есть где-то здесь, допустим, да? Можно где-то вылететь сбоку. И возможно куда-то туда наверх сразу залететь. Но это не точно. Так. Пусти меня. Import message. А это, кстати, какой-то jump pad, да? Я так понимаю. А, и вот финиш, походу. Вот такая вот карта. Я не знаю, что я могу тут сказать, что тут есть слик, на котором можно разогнаться. И самое классное в этой карте это уточка. То есть по идее, по идее, каким бы то ни было образом, наверняка можно тело это облететь. Например, вот здесь рампа. То есть можно сделать дабл-джамп и залететь сюда, например. Для этого нужно развернуться и сбоку, получается, упасть сюда. Либо отсюда залететь. То есть здесь слик и, возможно, скорости хватит. Ну, не мне, а, допустим, фрогу, который занял первое место ну уф, наверное все но уточка классная за уточку респектульки прям давайте еще раз пройдемся можно сбоку здесь да залететь а еще если слишком быстро стрейфить можно перелететь все это а это уже не очень хорошо ааа -а -а. Так. Так. Так. Так. Так. Можно сразу начинать стрелять и ни в коем случае не падать. То есть, по идее наверное так как мы здесь по-моему, да, вылетаем очень сильно, возможно, можно как-то подлететь и обогнуть это все но, блин не знаю, давайте посмотрим уже демочки, я думаю и разберемся что там кто как сделал Крейзи Россия, Краснодар, 32 секунды сниму кофточку с вашего позволения ну в уку 3 наверное все более-менее линейно стрейф хороший ну более-менее жмет Крейзи очень долго кнопку прыжок что мешает ему набирать чуть больше скорости 32,7 неплохо, чистенько никаких помарочек, ничего такого, за что можно зацепиться только вот, разве что кнопка прыжок которая очень долго жмется а это не совсем правильно здесь трейф поактивнее сразу видно человек более опытный за рулем еще очень поздно начал стрелять по идее то есть можно насколько я понимаю залетать <coughs> под углом и сразу начинать стрелять кутрелекс 31.3 так без прыжка на рампе неплохо Все хорошо у лекса Как и было, собственно. Начинал стрелять пораньше. И в целом стрейф пободрее, собственно, поэтому и перебил. Ну, как видно, по крайней мере. Мразаров. По другой стороне, по левой. Но это ничего, собственно, не меняет. Вот только очень... Плохо получилось то, что он отскочил от Трампа высоко. Здесь лишнего не крутился. Стрейфит тоже хорошо, но опять же кнопку прыжок очень долго жмете, пацаны. Прямо очень долго работайте над этим. Вот я вам, я вам базарю. Если вы начнете нажимать кнопку прыжок именно во время. Приземление, то есть, когда это нужно, не заранее, не удерживая его после, а именно в момент. Тогда у вас результаты резко улучшатся. И в целом вы будете чувствовать лучше саму физику. Так что советую, пытайтесь хотя бы, хотя бы первые прыжки для начала. Я точно так же начинал. Первые прыжки для начала. Пытайтесь следить за прыжком. Делайте первые прыжки максимально эффективными. Понятно, что потом... В зависимости от карты это, возможно, тяжело будет уследить на среднем тираннисском скиле. Но тем не менее. Пашка, 39. Используйте эти псы. Я ж не зря делаю обзоры для вас, ребят. Ну, делал и делаю. Всегда можете мне скинуть демочку и спросить типа посмотрим, скажи, что не так. Я скажу, что вот здесь, допустим здесь здесь надо поработать над худом что человек держит прицел чуть ли не в центре худа. но в целом неплохо в целом быстро конечно космобайкер дни про ukraine 38 Вот, Космобайкер стрейфит хорошо. Видите, где он держит мышку? Вот, держите там же. Видите, где прицел? У краешка, у внутреннего. Где светло-зеленая полосочка тоненькая. Вот, там надо мышку держать. О -о -о -о -о. Неплохо. Неплохо. И прям на краешек финиш зацепил. Краса. Так, Сенат. Из Петербурга вещает на слэш фи очень долго здесь менял сторону для стрейфа ну это как бы такое конечно это типа разрешите доебаться но Ой-ой-ой, очень рано начать стрелять. Очень, очень быстрый финиш. Очень классный финиш. Туманный Хейз. хилистическая Россия. Угу. Так, Хейз, я так понимаю. Хейз сам совсем с ума сошел уже, да, у вас? Ну, у Хейза, как всегда, так сказать, все в порядке. Единственное, что я не уверен, как быстрее сверху или как сделал, как сделал, в общем-то, Сенат, либо как сделал Хейз, например. Но финиш у обоих очень хороший, у Сената даже получше, на мой взгляд, вышло покрасивее. Не Ларва, Авралин. Аврамлингаль, это этот, Ачид, это Ацид. Ацид! Ацид красава. Вот, тоже все хорошо. Ой, как залетел красиво. Молодец. Поверху. Красавчик. Очень поздно начал стрелять. Начал поздно стрелять. Поздно начал стрелять. Так, третье место. Кет. Ой, фу, кет говорю. Кенекс. Ну, у Кенекса тоже, собственно, как всегда, все прекрасно. Конечно, нам всем есть над чем работать. Но это уже надо разбирать как бы мелочи разные. А так общие ошибки я вам обязательно называю. Очень долгий финиш. Очень долгий финиш. Мог бы, мог бы гораздо быстрее. И возможно, мог бы бричу перебить, ну либо 28 бы точно сделал. И обратите внимание на разницу в топ-3. Если до этого все более-менее ровно идут, то здесь э, получается секунда и две секунды. Ну, грубо говоря, да, округляем. Бридж топ 2 из Швейцарии 28 Более прямая траектория у него здесь Поэтому быстрее старт здесь 100, ой-ой-ой, очень-очень классно сделал, очень классно придумал и рано начал стрелять, и финиш опять же, по-моему, это долгий финиш самый хороший финиш, как, как мне кажется, просто на взгляд, да, я ж не тестил, ничего, просто на глаз по-моему, у Томми и у Хейза самый лучший финиш и Фрог 26.6, хотя, возможно, сейчас у Фрога увидим что-то, потому что разница чуть ли не в полторы секунды Ага. Уже плюс 300 от брича. Ну здесь то же самое, по сути. Вот, и финиш. Видите, какой финиш. Финиш зарешал. Финиш-то по итогу зарешал. И на секунду он в онлайне перебил всех. Неплохо, неплохо. 3 Кутрелекс. 39. Без прыжка на рампе. Все правильно, чтобы высоко не подлетать. Очень долго прыжок жмешь. Очень долго поработайте, поработайте, ребята, над этим это основная ошибка она встречается не только у новичков или там среднего скилла она встречается у всех над этим надо работать финиш тоже, получается, что высоко подлетел финиш не очень быстро шаркости йоу, шарк вау, very fast старк Very good. А, вот оно ч. Я наша идея, наша идея. Я думаю, что это будет приз за оригинальность, потому что, блин, ну, человек постарался, он даже сделал целый круг вокруг этого столба, чтобы сделать этот double еще чуть-чуть на слике прокатился. Это, это прикольно, это мне нравится. 31 Отпады. Я, я не знаю, кто это. Какие-то новички появились. Которые, как всегда, всех ебут. Но, конечно, в дефраге такого не бывает. Это тебе не Quick Champions. Где новичок может задрочить стрельбу и все. Здесь тебе надо постараться лучше, чтобы играть да. хорошо ну финиш более-менее приемлемо он высоко не подлетел но и быстро не вылетел это тоже такое Сергкикус из польши ну какие-то люди появились а не поиграл блин полгода тоже очень долго прыжок жмет А, и да, имейте в виду, что я вам сказал про прыжок, не жать его долго. Это касается стрейфа. Пушек это тоже касается, но в меньшей степени, потому что там наиболее такие, как бы, высокая слишком динамика. Ну, неплохо, неплохо. Crazy Краснодар. Тоже очень быстрый старт. быстрее бы шел и на, прямо в рампу бы упал не так высоко бы подлетел вот вот но да мы видим новый роуд это очень классно мне очень приятно если crazy нашел его сам это еще приятнее но все-таки приз за оригинальность original root road from sharkosti Начал с гол, Волок, да. 27.1. Возможно, мы сейчас только такие роуты и увидим. На Слиге можно было бы побыстрее. Через, через рампу проходил. Складывается ощущение, что человек знает понятие снап-зон уже. Ну, так или иначе. Про их существование подозревает, так сказать. Воу! А. -а, -а, -а. А -а -а, тоже интересно. Тоже интересно. Рисует он нам из Айвана Биза Боши, да, какой-то, возможно, он не оттуда, но я его там видел. квик 23:5 на 3 секунды. Ну, 4, да, возьмем. Все неплохо, я так скажу, точно так же, а и вот через рампу. но не мне понравился не то чтобы я больше расположен к рефлексером, но мне понравилось то, что он просто я же даю личную симпатию, правильно я не выражаю общее мнение, что о приз за оригинальность по голосованию там так что, моя симпатия шаркости, потому что он еще сделал целый круг, он его даже не про... он чуть-чуть просликал и все прострефил это это так мило, что он так сильно хотел этот роут даже несмотря на то, что он по сути получается медленнее, чем стандартный, он его все равно сделал. Волканой 27. Неплохое начало, достаточно быстрое тоже хороший вариант через рампу боковую и тоже ну вот да, мы наверное сейчас только такие роуты будем видеть SkyX тоже какие-то новые люди либо, либо смурфы, я не знаю на моем конфиге О, хороший даблджамп, джамп, это было красиво. Так. Тоже очень интересно. Я yep, тоже ту же рампу даже по спейсингу получилась. 23. Очень, очень классно, очень классная демка. Космобайкер, 19.1. Так. Что нам космобайкер покажет? По сути, то же самое, только дублджамп, вот у Скайкса прямо, не знаю, мне понравился. Очень классно выглядит. Ну и эффективно, главное. А, и вот здесь он не делал лишний круг, получается, и сразу залетит, да? Еще и суть в том, что да, у него скорости меньше на этом промежутке, но он, как минимум, даже на финиш залетает сразу. То он сразу на него заступает. Он не летит какое-то время, а сразу на него заступает, из-за этого у него тайм гораздо лучше. Так, пошел разрыв. Все, 17 секунды пошли. А, механик, 17,9. Зачем-то дугами там стрейфил. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут он сразу прям залетел. Да, нормально. Еще и ВР пос... механик что-то, че-то механик жесткий, да? Так, варчепчик, Ворчепчик, че? 17-8. Во, я говорил. Нет, ну что ты? Что за роуты? Блин, не, а там а там снизу можно вообще залететь, интересно? Роуд классный, и роуд вообще офигенный, но... А, ему ну, ну, нужно фраг же, да, чтобы завершить карту, а не только что пройти, наверняка. То есть в любом случае надо туда идти, тогда это еще интереснее, как фраг сделать 14.7. 17.5 пулс. Так, более-менее стандартный роут. Но это получается даже быстрее. Вот роут пузо, он даже получается побыстрее должен быть. Потому что варпак очень много лишних движений, по сути, сделал. Да, у него много скорости. И, возможно, можно из этого роута выжать, типа там, плюс 100, плюс 200 на первых чеках. Но все равно это очень много лишних движений. Проще выжить из стандартного роута. Ну, будем считать, что вот это более-менее стандартный, да? Потому что его все нашли. Ну, обзор 17,5. 900 со слика получил. Вот, видишь, варпаг. И он с той же скоростью здесь летит. Вот тебе, пожалуйста, тот же Роуд. Правда, он как-то еле-еле там еще повернул. На слик хорошо попал. И на финиш подлетел тоже низко. Все выглядит красиво. Всего два фрейма. Зорн занимает третье место. Ниларва. 17.1. Ацит. Ацит. Второе место на стрейфе. Ацит. Что с вами произошло, ребят? Верните мне мой 2018 а он еще специально скорость сбросил красава просто красава а, ацит, если это ты ну я надеюсь, что ачит это ацит а то я сейчас говорю тут про другого человека получается в общем-то приз за сообразительность ну фрога мы не будем включать потому что ясно дело, он задрот он живет в этой игре, он нолайфер он тупо стрейфер, это не считается а вот, ну ладно может не нолайфер, я типа не буду лишнего наговаривать. Но! Приз мы их симпатий за сообразительность достается оциду, за оригинальный медленный роуд достается ворчепчику. А за оригинальность просто в общем за оригинальность мы отдаем шаркости призы и 14,7 фрок. хитрюга ну тут все ясно так сказать а мог бы а мог бы на финиш получше закинуться мог бы гораздо лучше на финиш закинуться давайте еще раз посмотрим в таймскеле 05. Мог бы залететь на финиш гораздо лучше. Итак, здесь он набирает 1000, ой, 1000, говорю, 940. Далее у него по стрейфу естественно все прекрасно. Здесь просто делает прыжок на рампе специально, чтобы подлететь не очень высоко и заюзать этот слик. Его тоже юзает полностью. И этот слик тоже юзает полностью. И скорости ему как раз хватает, чтобы залететь сюда. И он мог бы, он мог бы, наверное, он же Стрейфер топовый. Он, наверное, мог бы как-то подкорректировать свою скорость и траекторию. И залететь на финиш более эффективным способом. Итак, вот у нас общая таблица, общие результаты. Можете писать Фрог гений. Да, сделана темка классная. Ацит, А, это Мажаров, Мразаров карта которую пропустила в чаркин ла-ла-ла-ла-ла короче пишите комментарии ставьте лайки под видео и вот это все в общем то очень-очень классные демки мне понравился шаркости реально кутри лекс кутри давайте уже подтягивайтесь ребята работайте над прыжком и все работайте над, над прыжком и будет вам счастье и будут вам хорошие рекорды и улучшитесь сразу ну вот, на этом все все, ребят, всем спасибо, всем до встречи, увидимся, возможно, на следующих обзорах и совершенно точно на следующих стримах. Так что, все, присылайте на варкапы, не обижайте Носфа, всем удачи, всем пока.